Так что он составил почвенную карту Марокко, и когда я еще никого не знала в Марокко, а только собиралась, один из преподавателей нашей Академии. Вот там есть, говорит, такой Георгий э, Милетьевич Брысин. Вот Брысин, Георгий Милетьевич, это он. тоже Бриссин по-французски, конечно. Вот, и его жена была, значит, тоже здесь они вместе в церкви помогали много, Ирина. Теперь они оба умерли. Только она умерла во Франции, а он умер здесь, и она его здесь хоронила. Он, когда приехал в Марокко, ему так понравился, никогда не хотел отсюда уезжать. Никогда. Вот, и, и ему совершенно не нравилась эта Франция. Он говорил, мы из богоспасаемого города Гурьева. Гурьевская, кажется. была ему очень известна, конечно. Вот, и э, они ехали из этого Гурьева во время гражданской войны и все, буквально весь их род в вагонах и значит они решили ехать в Турцию вот. и когда они ехали по дороге состав остановила наша доблестная красная конница и значит всех заставили выйти из вагонов расстреляли всех мужчин поехали дальше одни женщины и дети так что их мать с тремя маленькими детьми он был 12 лет а другие 10 и последней Валерии ему было 8 или 6 лет Значит, и они там приехали сначала в Турцию, потом в Болгарию, потом во Францию. И, значит, чем только не промышляли, какие-то тапочки плели, и блины пекли, и чего только не делали. Но дала она им все-таки образования они все-таки, вот, пожалуйста, он стал геологом.